Всем привет! Давно ничего не снимала, на это были причины, было несколько заказов, ну и вообще в принципе была куча дел, просто было не до этого. Вот, а сегодня хочу снять видео о таком подарочке, который мне сделали. Это прям, <с 6> ну я думаю, старшее поколение поймет, о чем я. Это Советский Союз, такой наборчик. Та-дам! Тадам, вот. Конечно же, со значком СССР. Цена 18 рублей. Электростальтяжмаш. Не написано, какой год, но я думаю, так понятно. Набор штихелей называется. Вот. Ну и вот такой вот набор охрененных стамесочек. Как раз то, что мне надо. Сейчас для проекта, которым я буду заниматься. Буду вам показывать тоже. Сниму. Вот Прямо такие вот милипусечные малявочки. Как раз то, что мне надо. И он новый. Но! Я тут я-то раскатала губу. Думаю, заводская заточка. Сейчас я как все понавырезаю. Не надо ничего править. Но не тут-то было. Я взяла кусочек и липу он просто ну, вообще никак то есть дерет не режет это меня немножко подрастроило потому что я и заточка это две вообще несостыкованные вещи я... мне не очень хорошо получается это делать ну может быть потому что мне терпения не хватает и ну короче я не люблю это делать но что делать придется Поэтому я достала станочек, сейчас попробую, не хочу перетачивать, я не хочу ничего здесь менять, потому что я сто процентов завалю угол, вот. все, что я хочу попробовать сейчас, это на войлочном круге с пастой Гои просто подправить, я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы, в общем чтобы они хорошо резали. Значит, вот этот такой неострый уголок у меня не получается заточить. А вот эту малюську все-таки получилось. Достаточно неплохо режет. Причем и вдоль волокон, и по волокнам. В общем, это заточило. А вот этот, наверное, придется подточить, а потом заправить. Попробую. На брусочках это сделать, насколько хватит у меня знание об этом. Очень неудобно точить. Я вообще без понятия нужно с внутренней стороны точить или нет. Ну, на всякий случай, подточим. Теперь я нанесу полироль на вылочный круг. Ну что, если сейчас не заточилось, то плюну. заточилась. Смотрите-ка. Вдоль волокон тоже режет, но надо, наверное, сейчас еще раз повернуть. Ну вот, кстати, самое главное, для чего я, мне нужны будут вот эти маленькие резцы. Это для линогравюры. Ленолем отлично режет. Вот, весьма удачно я подправила инструмент. Может быть, в будущем отдам на переточку куда-нибудь. Вот, а сейчас пойду готовиться к следующему проекту и буду его снимать. На этом, пожалуй, все. До новых встреч! И всем хорошего настроения. Пока!